Глава 24. Мириам. Моисей сказал Господу, что более не в силах нести бремя народа в одиночку. Тогда Бог повелел ему выбрать семьдесят старейшин, на которые Бог излил тот же дух, что и на Моисея. После этих событий в сердцах Аарона и Мириам поселилась ревность, потому что Моисей не обратился к ним за советом по этому вопросу. Они не могли смириться с тем, что Моисей с готовностью прислушался к совету своего свекра и афора. Они испугались, что тот имел большее влияние на Моисея, чем они. И вот теперь без их участия семьдесят старейшин избраны. Они никогда не знали всей тяжести заботы и ответственности, которую Моисей нес за народ, и поэтому не видели необходимости в привлечении семидесяти старейшин и сказали. «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь?» Числа, глава 12, стих 2. Аарон и Мириам считали, что поскольку они были избраны, чтобы помогать Моисею в его трудах, то несут такое же бремя, что и их брат. И так как Господь говорил с ними, так же, как и с Моисеем, то почему он жалуется на тяжесть бремени, и утверждает, что ему нужно семьдесят судей и старейшин в помощь. Моисей знал, что является лишь немощным сосудом в руках Господа. Как никто другой, он осознавал всю важность порученная ему великой работы. Но именно Аарон проявил слабость, уступив народу и сделав в отсутствие Моисея тельца из золота. Моисей же всегда слушался совета Божьего. Мириам, поддавшись зависти, решила поставить в вину Моисею именно те события в его жизни, которыми Бог особенно управлял. Она обвинила Моисея в том, что он вместо того, чтобы жениться на иудейке, взял себе в жены феоплянку. Жена Моисея не была чернокожей, но цвет ее лица был несколько смуглее, чем у евреев. Она была рубкого нрава, мягкосердечно и очень сочувствовала чужим страданиям. По этой причине Моисей, будучи в Египте, согласился отправить ее назад в Мадиамскую землю, чтобы она не созерцала ужасные суды Господние, которые вот-вот должны были обрушиться на Египет. После воссоединения со своим мужем в пустыне она заметила, какое изнурительное бремя ответственности возложено на него, поняла, что эти тяготы и тревоги могут истощить его силы. Своими переживаниями она поделилась со своим отцом. Иофор отметил, что забота обо всем народе лежит на одном Моисее и потому посоветовал его заботиться о религиозных интересах еврейского народа, в то время как избранные и достойные люди, не зараженные алчностью, должны были заботиться о о мирских потребностях народа. Взлелеяв в своем сердце дух ревности, Мириам посчитала, что Аарон и ею пренебрегает, и что причиной этому является именно жена Моисея, которая настроила мужа против них, потому он и не советовался с ними по важным вопросам, как делал раньше. Господь услышал слова ропота, направленные против Моисея, и разгневался, потому что...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 Числа, глава 12, стихи с 4 по 15. Облако отошло от Скинии, потому что гнев Божий пал на Мириам, и оно не вернулось, пока ее не увели из стана. Бог избрал Моисея и излил на него свой дух, а Мириам, жалуясь на избранного раба Божьего, не только проявила неуважение к Моисею, но и к самому Богу, избравшему его». Аарон заразился от своей сестры духом ревности. Он мог бы предотвратить грех, если бы не сопереживал ей, а указал на греховность такого поведения. Но вместо этого он прислушался к ее жалобам. Ропот Мириам и Аарона остались в истории упреком всем, кто уступает ревности и жалуется на людей, на которых Бог возложил бремя своего тела.